давайте попробую сегодня описать, да, было определенное такое откровение, было такое видение определенное. Словами трудно, конечно, описать, но попробую как-то протранслировать, да. Меня все время наламывало вот такое вот понятие о том, что в ведических писаниях у нас говорится о том, что вот особенно Алексей Васильевич Трехлеба утверждал это, да. Вот, что там боги те которые боги славе но которые еще не сдали окончательный экзамен ну то есть суть на мы там наши предки и прочие эти самые да, вот они типа в очереди стоят на воплощение, чтобы э, воплотиться вот такое вот э, в настоящее время на эти переломный так сказать момент вот. и меня все время это удивляло думаю ну что они блин все мазохисты что ли вот, воплощаться тогда, когда же там говорят по этой восточной традиции, да, вот, пожелание такое э, врагу, а чтоб ты типа родился в этот самый, в эпоху перемен, да, ну, чтобы хлебануть, так сказать, дерьма э, полная ложкой, а то еще и ковшом, вот, и меня все время это удивляло, думаю, а что ж такое, почему так, ведь дело в том, что нам же как говорят, и вроде бы так, и сам что-то видел, да, вот, что те, которые находятся в Боге, э, те души, которые в данный момент в линейного времени не, не воплощены, а находятся в самых высших мирах, так сказать, под крылышком у Всевышнего. Вот. О чем им там, собственно говоря, там переживать, зачем сюда стремиться, э, воплощаться, вот эти муки всевозможные, а терпеть, да, особенно вот э, в данный момент времени, да, когда такие вот испытания всем даже не просто предстоят, они поперли по полной программе. И вот я наконец увидел это, да, было ж мне видение, когда-то я видел, входил в посмертие, и показывали мне вот это вот, и я увидел там даже не тела, не какие-то эти самые, просто сплошные как бы лица, и в основном даже глаза. Вот это такое было. И вот теперь пришло вот это вот понимание, почему не особо кайфово, так сказать, на том свете находиться вот этим душам, которые не воплощенные. Ну вспоминаем, давайте для этого самого, для этого образа, да, вот это, как селедки в банке, да, вот так вот напиханы, да, вот, не, не особо приятный вроде образ, да, потом как э, терракотовая армия вот этого Хуан э, Цзы, да, этого якобы императора э, Поднебесной империи, вот, потом вот и этот относительно недавние э, несколько сезонов этого сериала, мир дикого запада помните этот отстойник где стоят эти отключенные тела вот этих вот биороботов отключенные тела они просто как манекены вот так вот сплющены запиханы в этот какой-то сарай да в какой-то этот самый гараж куда-то там в этот в отстойник в этот вот по сути так оно и есть на самом деле почему а потому что вот эти сущности да вот эти души ну как угодно называйте их да Суть это, да, вот, ваше Высшее Я, вот, в той стадии, когда находится именно там, у Христа, так сказать, или у Бога за пазухой, вот, у Всевышнего, все понимает. Вот каждая вот эта сущность, каждая эта душа, все понимает, все чувствует, не чувствует, вернее, все осознает, память полностью открыта, да? про все свои, сколько там было воплощений, инкарнации, реинкарнации и прочего всего этого, но ничего не может сделать, абсолютно ничего, вот такое без, беспомощное вот такое вот состояние мыслями, так сказать, да, можно перемещаться, там все это вспоминать, общаться со всеми этими душами, которые там находятся, абсолютная так сказать, свобода, но ничего нельзя сделать, ничего нельзя изменить, и с большим большим трудом можно повоздействовать на тех, которые находятся в данный момент в воплощении, с очень большим трудом, вот, и то не ко всем можно достучаться, чтобы там какое-то видение показать и прочее, такое прочее, да, это, я не знаю, это, наверное, непротоколированное, протокол, не да, неразрешенное всевышним воздействие, ну, или тем, который в данный момент времени является вот таким вот куратором всего этого, так сказать, безобразия. Вот, надеюсь, удалось мне это донести, что там вот, в посмертии находясь, не совсем это кайфово. Чувства полностью отключены, абсолютно попытайтесь вот воспринять вот это вот состояние. Ты все знаешь, ты все умеешь, но ничего не чувствуешь, очень горько сожалеешь о том, чтобы хотя бы почувствовать на коже, которой у тебя в данный момент времени нету, но ты помнишь об этом прекрасно, да? Вот, почувствовать еще на коже. Даже вот, допустим, когда там обливаешься холодной, холодной водой, да, вот это вот ощущение такое, блин, елы-палы, ну, когда же будет настоящее тепло? Вот, те души, которые там находятся, они изголодавшиеся по вот этим всем ощущениям, даже очень, даже очень-очень неприятным ощущениям. Больше того, наверное, когда кто-то возвращается, а я вот побыл в таком-то этом самом, получил такой-то опыт, они, наверное, могут обмениваться друг с другом там, да. ду... но, а как оно, блин, вот этот новый опыт, как он, как? Я понимаю его там все разложено, про прочитал его как-то, считал, так сказать, ну а как он... Воплоти, так сказать, наверное, вот этого нет осознанности, то есть понимание есть того, чего эта душа не пережила, будучи в теле, своих, вопросов, а да, да. С чужого считает, ну а как это на самом деле, так до, до конца, наверное, понять не может. Да, поэтому нужен такой зачет, воплощение и вот это все дело как бы подтвердить, вот это все это прочувствовать, и тогда по-настоящему этот опыт становится уже своим, собственным, тогда он идет, так сказать, в закрома Родины, вот, тогда это идет, зачитывается, учитывается в зачет, а до этого просто теоретическое такое познание. Поэтому, к сожалению, вот эти души, они не просто в очередь стоят, они согласны на любое воплощение. В виде какого-то там калеки, в виде какого-то этого самого. Даже я так подозреваю, некоторые соглашаются на роли, ну мягко говоря, каких-то бесовских созданий. Злыдней. Да, вот что-то такое этот самый, только чтобы хоть как-то зачет какой-то получить, наконец опять вот это почувствовать, потому что вот это вот, э, у мамы под юбкой, у Христа за пазухой там, да, вот, оно, конечно, хорошо, уютно все такое прочее, но, как выясняется, смысла особого нету, теоретизировать, все знать, все понимать, но ничего не мочь сделать. Леха пишет, знания без практики, наверное. да. Ну, да, знания такое. там полные абсолютно, все все знают абсолютно, mm -hmm. общение полностью со всеми воплощенными душами, со своим этим же, так сказать, Отцом Небесным, ну или как угодно, понимаете, вот эти все галактические, эти самые вселенские знания там, инопланетные или какие, все открыто абсолютно, но ничего нельзя сделать до того момента, когда тебя пускают в это воплощение. В какое воплощение? Это уже зависит от... Того, который ставит этот спектакль на вот этих подмостках, вот, где это все в воплощении начинается. Ну, а мы слышали, как же говорится, да, князь мира сего, некий такой, то сатана, там его называют, то там вельзевул, то там дьявол, то как угодно. Ну что, со... прикольно придумал режиссер не постановщик, а подстановщик. Да, ну, вот. и вот некий такой персонаж, вероятно, продвинутого уровня, то есть у кого есть компетенция, да, на вот эти подмостки приглашать кого-то и разыгрывать какое-то там э, действие такое, да? вот. Ну, допустим, Рахман Торер говорит, что э, наш вот это наш круг жизни, в котором вот это все клоунада, это вся кровавая происходит, называется, он Мистерия Голгофы, вот, то есть каждый, так сказать, воплощенный должен мучиться и каяться, да, ну, как вспоминаем этого, да, когда распинали на Голгофе вот этого вот персонажа, Ешего Ганоцри или там Радомира, ну, не суть важна, ну, главное, что распинали, да. Молись и кайся. Ни, ни, абсолютно не за что, безгрешное существо такое, да. Ну, уж точно, вот. напрямую сын этого, типа, Бога. Вот Такие вот пироги. Вот, по его версии это вот таким вот образом. По другим версиям там еще как-то там этот самый, да называя там э, Андрей Тюняев, еще там своя версия, да, ну не суть ватна, как это самое, да. Вот В этот круг жизни вошли, то есть разворачивается определенный спектакль, вот, в котором принимают участие те, которые трупа актеров так сказать, исполнителей, да, те, которые в данный момент на сцене на этой находится. Сцена, конечно, грандиозная, сцена, конечно, великая. О чем тут говорить? Ну, вот, с этим я вот соглашусь, да, э, с Трехлебовым, да, с вот этими ведическими писаниями, что это эмуляция или игра, или как угодно называть, да, действительно великая. Каждый может увидеть все, что он там пожелает, Каждому предоставляется абсолютная типа там свобода выбора, траливали Но, но, есть определенный этот самый, да, рамки определенные. Сцена определенная, режиссер там, свет поставлен, все эти бегают эти самые. И вот выходят туда э, в данный момент, ну сколько, ну не суть важно. Пусть даже все эти сам, 7 миллиардов вот этих э, якобы живых душ, которые вот в воплощении находятся. да И вот они играют в таком вот... Э, ну, сейчас вот крайнее время, да, совершенно уже кровавый такой спектакль. Он особо не был такой гуманный никогда, потому что огромное количество живых души человеческих э, и менее типа продвинутых, даже разных там животных умерщвлялось и продолжают умерщвляться мириадами и мириадами просто, без всякого э, сожаления якобы, да. Вот. Но тут я подошел к этому, да, о чем говорил Рахман Турер, и в принципе я считаю, что в этом есть... Не просто здравое зерно, а это правда. Я услышал это, почувствовал, увидел это подтверждение. Дело в том, что та, так сказать, крупа, трупа, да, вот этих нас, клоунов, которые вошли в это воплощение. воплощение. Вот, те, которые находятся в данный момент на подмозгах, да, те, которые живые, ну или чувствуют себя живыми, или хотят почувствовать живыми, те, которые хоть немного осознали. Осознали, что они не... Э не актеры, что они за этой ролью души вот эти живые, наверное вот это вот еще, что они не марионетки да, и вот выясняется, выясняется, блин, вот Ян правильно еще сказал, что это не марионетки На самом деле, на самом деле, вот это либретто, которая написана, И всем этим актеришкам розданы, да, там, ты выходишь туда, там, делаешь два шага, трали-вали Да, тебя стреляют, ты красиво падаешь, запери, прокручиваешься, как вот у Высоцкого, Давай. завалюсь красиво на бок вот. вот такие вот пироги, понимаете, выясняется такая штука что Дело в том, что мы сюда заходим в это воплощение, чтобы заполнить вот эти банки памяти на самом деле. Мы заходим в это воплощение, нам спектакль якобы расставлен, но когда мы входим сюда в это воплощение, на самом деле мы перед воплощением встречаемся все в вот этом звездном храме вот. и заключаем вот эту конвенцию. Ну, то есть, условно говоря, нам зачитывают, так, мы вот там, там, та та та, -та вот это будем делать, э, все вот это, так сказать, сценарий прочитали, подготовились и договорились, как мы будем чего играть. И в этот момент, так сказать, еще нелинейного времени, мы должны договариваться о том, что на самом деле мы в этом, извините за выражение, блядском, клоунском, кровавом цирке выступать не будем. Мы на этих подмозгах Выходить мы обязаны, безусловно, и хочется. Мы выходим на это, и мы вырисуем совершенно другой мир. И заполняем вот эти вот банки данных, вот это вспоминаем, да? Э, весьма такой продвинутый, э, многовариантный вот этот вот сериал э, «Звездный путь». И вспоминаем об этом, как они набирают, не летят они никуда в этом Стартреке, они набирают там звездную дату. И попадают, никуда не перемещаясь, попадают в вот это условное, так сказать, время. И там какие-то события разворачиваются в этой звездной дате. Те или иные. И они из них как-то пытаются выкрутиться в... с позитивным для себя и всех окружающих исходом. Ну, то есть они выполняют определенное действие в определенном антураже. И этот антураж, как правило, они меняют. Ну, ввиду того, что сериал это все-таки голливудский, даже американский, поэтому если они пролетели на планету, где все хорошо, они там обязательно все похерят, а то и взорвут эту планету. Ну, да. это сериал американский, да. Вот. А в некоторых все-таки сериях проскальзывают важное вот эти понятия, что денег не существует в этой космической федерации, потому что это идиотизм Наличие денег, да. Есть материализаторы всего. Вот, но я немножко тут отклонился, но опять же, это для того, чтобы вы понимали. Назначается определенная дата актеры эти, да, экипаж этого энтерпрайса, вот, и они выполняют определенные те самые, и, как правило, они хотят сделать, чтобы это наполнение этих банков данных качественно наполнилось позитивно. Опять же, в позитивном ключе. Да. Чтобы и они кровью. не в жопу попали и сгинули там. Нет, они в каждой серии выполняют определенную миссию и возвращаются там, куда они хотят, собственно говоря. Выполняя... Самое главное, э, что живые и здоровые. Да. Как, как, в любой как ситуации, в каждой этой самой, чего хорошо в этих вот сериалах голливудские да, обязательно этот самый, начало такое, все попали в жопу. В конце серии ну, все нормализуется все зашибись и полетели типа того что дальше все на коне. вот наполнять вот эти банки данных и задача вот этого воплощения мы сюда приходим ну не для того чтобы просто тупо отыграть какую-то дешевую примитивную пьеску. И даже зловредную, по, -по, по большей части. Вот. Вот на каком оказывается сейчас. Да. На каком-то этапе, я так подозреваю, еще вот это, видишь, кто это говорил, Рахман, что заключили договор в звездном хране такой-то, а потом раз, блин, он на какую-то буквочку поменялся, а потом раз, ну, на, на абзац, уже а потом самое. раз, блин, в итоге полная жопа. Вот на каком-то этапе этот сценарий подменили. Сначала, ой, класс, блин, какая красивая это самая, а потом одну страницу, другую, в итоге, э, закатай рукаваш, шмайсер, и давай всех подряд это самое убивать ну вот как в том в этом самом дешевом анекдоте да? так ну вы играете роль э, ну типа в, в этом э, как она там госбезопасность КГБ э, какому-то там молодому да. лей лейтенанту разведчику так вы э, направляетесь в Париж вы молодой там магнат сын там, сын, там супер пупер миллиардера ссорите деньгами день. женщины каждый вечер новые вот. Катаясь на дорогих он, автомобилях. Он, он, он, все в этом самом в восторге, тролли, вали, отправляетесь завтра. Вот, перед отправлением заходит он за последними, так сказать, указаниями, за этими же документами и прочей этой тенью, э, тенью, да, Ему говорят, а так, все, легенда меняется. Вы одноглазый бомж пидорас живете, живете под Моском. Ну, правда, в том же в Париже, но тем не менее. Вот такие пироги. Понимаете? Поэтому смотрите, кто и как, чего подменяет. Вот, так вот, я к сути веду, к главному, вот, чего, какое откровение это посетило. Вот эти банки данных, которые нам говорят, да, сколько там у нас, не эти 7500 сотворения да, в Звездном Храме. В Звездном Храме э, мы сотворяем этот мир перед выходом на эту сцену, перед воплощением. Вот это вот сотворение этого, как мы будем играть этот спектакль. Вот этот вот мир сотворять, да, мир в большом смысле этого слова. Вот как у Льва Во всех Толстого. смыслах, вот, по большому да. счету? Как у Льва Толстого с вот этой точкой, со всеми с этими делами. И спец, да? и с. Ну, да, да, понятно. Да. Вот, то есть все, и пространство, и человеческое сообщество, и все, все, все, вот это, все, что вас окружает, весь этот антураж. Вот. Вот это все зависит, да. И э, задача вот эта, э, которая нам говорят, что мы прибыли сюда полтора миллиарда лет там, от сотворения э, от, или от прибытия, там, и сколько-то там. 7 или 8 там, миллиардов лет ну, от сотворения этой, Земли, или, или этой реальности, там, ну, или да. еще чего-то. Так вот, меня вот все время это привлекало, но я никак не мог до конца понять, ну почему это такое. да? А Рахман Турер говорит об этом, что вот эти банки данных, которые надо заполнить. И вот я наконец, вот это, у меня все срослось в вот этом видении. Вот Мы заходим на эту сцену и начинаем мы менять этот антураж. Мы обязаны заменить этот антураж и заполнять банки вот этих данных. Не вот эти банки там с деньгами, да, или банки с э, э, э, э, купоркой. Да. Ну да, с купоркой, или банки <с вот <с эти, которые там ротшиды и прочие там эти самые, да, недоделанные существа придумали для этого, да, чтобы слово это изменить и спохабить. А мы должны вот эти банки памяти заполнить, вот этим событийным рядом, который мы будем выполнять совместно с вот это вся наша трупа. И наконец-то созидательным, здравым, добрым, позитивным, а не кроваво-красным этим, потому что этих уже данных вот столько насобирали. собирали, ну вот, это на самом деле, э, ну... Некий такой этот самый, да, клоун этот, управляющий вот этим всем Карабас-Барабас, или кто там пытается управлять этим цирком, да, вот на этом сцене. Но на это нужно наплевать, и наполнять эти банки нужно позитивом. Мы отсюда, ну поймите, вы на самом деле все экипаж вот этой Вайтмары, мы отсюда улетим только тогда, когда заполним эти банки, ну поймите, дело в том, что Всевышний, да, ну собственно говоря, капитан корабля, когда вот это открывал выход в, этот, в новый мир, да, этот АУМ, вот это все это дело, мы прибыли для того, чтобы новые, ну, как, открыть, ну как вот Стартрек, вот послушайте увидеть новые миры, новые цивилизации, получить этот опыт. Не вот эту хренотень, что нас подталкивает, там, война, специальная война, особо специальная, звездная аса, там, еще какая-то хренотень. Вот так уже нажрались, понимаете? Надо э, заполнить, наконец-то, банки данных чем-то здравым. И только этим это будет заполняться. И пока вы это не заполните, э, мы отсюда не убудем. Будете как... Э, Залупаться, Продолжать страдать тернёй по, по, по тем же э, те, По тем же рельсам ехать Да, старым. и это будет Вот это воплощение-перевоплощение да, э, в, в нереальности уже Вот, ну то есть вы на самом деле будете уходить Ну куда-то в бездну Но давайте, да, давайте на этом остановимся Банки памяти нужно заполнить Свежими событиями, свежими декорациями И вот еще чего Этот самый, да Это все полностью зависит от тех, которые В данный момент находятся на подмозгах Мир в любой момент можно изменить абсолютно полностью. И начать заполнять эти банки данными тем, что нужно. Каждой вещи, каждому понятию нужно дать свое имя. Вот. И вот эти, произвести вот эти действия. Наполнить смыслом. Надеюсь, удалось мне вот это вот достучаться. Надеюсь, удалось это понять. Если кто не понял, значит, слушайте, переслушивайте. Да, э, в сновидение. Вот, э, Попытайтесь достучаться, чтобы вам было пояснение от ваших высших ипостасей. Хорошо угу. объяснил. Лучше, чем мне с утра. Уляглось, наверное, оно У -у -у. получше. Ну, в смысле... Ну, хорошо, в общем. Вот, хотелось бы, чтобы кто-то задавал вопросы. Вот, допустим, придут на вечерку. Да, не такие вот дурацкие, как некоторые были. Сегодня вот зачитаю, приходили определенные комменты. Так, сейчас по чатику... Лайтхаммер, Суровый Суворов, Наталья Поляна, приветствуем. Так, Валерий Валерий. Привет из Омска. Давно не было вас видно. Так причем. Да мы ж, трудились. Мы все время и, тут на все посту. время, да. Может быть, то время, когда в соцсетях были, например, уведомления должны были приходить. Когда мы по поточили из Одноклассников и ВКонтакте. Но уже вернулись на Туюб. Так, ссылочки все даются под каждым стримом. Валентина Владимира, дочь. Приветствую всех живых и проснувшихся. Здравия всем и мирного неба. Обнимаю всех. Рады видеть. Полностью новый взаимно. Приветствуем. Приветствую. Рады, Очень да. рады. Надеюсь, мне удалось вот это прояснить, что вся наша задача вот эта на этом воплощении, да, вот эти банки памяти эти запомнить, э, заполнить, вот. Э, вот, эти вот 7 миллиардов или там какие-то эти самые, это вот наша задача, вот эти банки памяти э, запом, заполнить именно вот этими здравыми этими событиями. Ничем-то что нам предлагают насильно, да, а именно тем, что мы захотим. Я полагаю, они как этот самый вот эти вот кувшин с вот этими вот дырочками. Ну, не заливается туда кровь, я имею в виду условно говоря. Уже не, не идет она туда. Невозможно их заполнить. А другое, другими видами энергии он будет воспринимать, и они будут заполняться. То есть нет смысла лить одно и то же. Оно не будет заполняться. Да. Впихнуть не впихуемое да. не получается. На самом деле наша задача, это мы выходим нам кажется, что сцена вот такая вот, да, вот, а по сути, нет, вышла эта трупа, и мы начинаем играть, допустим, какую-то, ну, мелодраму там, или еще какой-то этот самый, да, не обязательно вот этот какой-то кровавый спектакль, не зависит от этого, вот этот якобы, который там режиссер, да, вот, это, ну, Само ну, слово. Реже сёр. Это. вот это. Он там где-то дрыгается, вот этими палочками, как этот э, хормейстер этот машет. Но на самом деле никакого отношения к нам не имеет. Мы вышли, договор заключили мы, конвенцию это в Звездном Храме. Вот давайте мы отыграем, так сказать, жизнь по-настоящему, с пользой. Ну, это в прямом смысле, как театр. Не, не выбегает режиссер во время этого. Самого. Это в кино можно. Стоп, давай новый дубль, херова Миша играешь. Да, раеш, нам денег сам, не да. дадут. А в театре там нет, там как начинать. Ну, если совсем уже какой-то бухой актер вышел и какой-то этот самый творит, то могут закрыть, опять же, это прекратить тоже хорошо. Закрыть занавес и там начинают разбираться. А так, по большому счету, никто не... в не прерывает его. И волен актер импровизировать, начать какую-то там эту колесу нести. Ему суфлер может попробует пошикать, но все, попытаются в конву опять же вот этого. А мы должны сюжета общего, а мы должны э, свой разыграть. Сценарий. Поэтому, вот, но... опять же, поймите, это не совсем же спектакль, не совсем подмозг, Это вот весь этот мир, вот, вот, на самом деле да. он такой. Вот понимаете? Рамки вот это надо понять, что рамок никаких нету, абсолютно никаких рамок нету. Одни только рамки, что вот надо выполнить свое предназначение. Мы вошли уже. Вот, давайте вспоминайте, о чем мы говорили, когда были в Звездном Храме, какую конвенцию мы заключали. Какую мы будем, каждый из нас, какую будет роль играть, и какой именно на самом деле спектакль с названием «Жизнь». Мы же не играем сейчас, мы там корчим на этой сцене, на подмостках из себя каких-то дегенератов и конченных тварей. Ну, надо же прекратить, в конце концов, надо начать состояние жизни. Вот, понимаете, вот это вот, которое никто еще из нас не начинал, некоторые только вот особо проснувшиеся, хоть какое-то понимание имеют, к чему нужно перейти. Вот я к этому вот призываю, понимаете Иначе это все будет Ну просто без конца Вы даже не представляете, сколько вы в этом колесе Как белка, как этот тушканчик Или как он там, хомячок, сколько вы кругов и, и в этом, like... пожалуй, самое страшное Ты говоришь, что может быть они в бездну куда-то развоплотятся Ну и хрен, и то лучше Что развоплотятся, наконец-то это закончится А самый ужас в том-то, что Это не заканчивается Никто не умирает и по-прежнему В этом колесе крутится я имею в виду окончательно, по-прежнему, в этом колесе, и этого конца нет и края, никакого нет развития на благо, созидания никакого. В этом ужас. И это надо прекратить. Вот, поэтому, ну, надеюсь, удалось все-таки вот эти образы э, закинуть, да. Э, надо будет еще, возможно, там на Ну, оно будет отслаживаться в голове. Приходите, задавайте вопросы, давайте будем э, серьезно заниматься, потому что э, ну, мы подаем на высочайшем уровне, на высочайшем уровне, на самом продвинутом уровень э, той информации, знаний и ведания, которую мы транслируем здесь, вот на этом нашем ресурсе, на наших ресурсах, он ни с чем не сопоставим. Вот, к сожалению, да, сейчас не выходят с трансляции образов, да, продвинутых. Не, не Патарди, отец Александр, да, не Трехлебов, вот, Данилов, то ли жив, то ли нет, да. Рахман Торев свернул свои деятельности. С там с какой-то вот, что-то вот, Поэтому приходится нам вот э, контингент... Э, официально, да, очень незначительный, подписчиков очень мало присутствует, э, невероятно мало, но это опять же потому что абсолютное большинство как танки, но ну, ничего хорошим э, для тех, которые не хотят это услышать, не закончится, понимаете, рано или поздно все должны проснуться. Мы продвигаем, самое здравое на, на что только в этом мире можно понять, осознать. Я вспомнил эту картинку, нужно духовно расти, иначе пиздец. Да. Так, значит, опять же, ресурсы эти самые, да, опять же, все, все везде пишется, да. Как перейти в Одноклассники, если там будет стрим, да, как ВКонтакте. Все эти ресурсы, все эти ссылочки Комментарии Комментарий прочитал. Ах, жаль, что нет ссылок. Блин, здрасте, приехали опять. <связать> Комментарий и понимание есть, что такое, как куда тыкнуть. А тыкнуть, что там есть описание под роликом, и оно раскроется, и там будут ссылки. Я не понимаю еще, как... Жалко, что YouTube его скручивает. Надо, чтобы он все время был автоматически открытый это описание. Ну, опять же, как еще. Ну, давайте можно... проявляйте хоть немного да. здравости, да. Но это же элементарно уже. Под каждым стримом, да, есть описание, ссылочки все эти даются. В стриме вот соратники пишут, дают эти ссылочки. Ну, не понимая, как можно там не знать, что мы где вот мы транслировали, где мы вещали. Вот. Да это не Тем более, разницы. если с нами... Скачайте, пересмотрите. Ну, это Валерий приходите. Валерий, вроде бы как э, подписчик довольно ну, давно. Да и... и общались же, в принципе, и, и в вечерке ну, общались. Ну, да. Давай, приходи, значит, будем этот сам <как> еще помогать двигаться. Вот. Ну, Леха этот перефразировал. Нас мало, но мы по конам действуем. Да. благодарим, Леха. Ну, благодарим что? за понимание. Ну, вот. Благодарим соратников и соратниц, которые... Э, Прилагает максимум усилий, э, превеликий вам поклон и благодатность. Да, это удивительно, это радует, потому что в этом мире э, на трудах, то на работах и на прочем, в этом самом, по поддерживать вот эту деятельность светлую, то очень воодушевляет, мотивирует, радует, что соратники этим сородичи занимаются, успевают. Ну, вот ссылочка, Благодарю. по которой можно все найти вот эти вот, да, все остальные ссылки, где все можно почитать, скачать э, ролики любые, да, вот, причем даже те, которые запрещены, к сожалению, на YouTube, вот, на других ресурсах это можно найти. Мишаня! Во, приветствуем. Итак, значит, Михалыч. продолжаем. Надеюсь, все-таки удалось это, образы эти загрузить, вот, они очень важны, очень нужны. Загрузить удалось, теперь будет обработка Помнишь, как да. обрабатывается Вот, у кого сколько там Компьют хватит Этого компьютере. самого Мощности, да, вот этого процессора ну, Чтобы это вот воспринять, понять Распаковать и начать Жить по этому вот, Потому что Мир э разные, да. Ну вот сейчас вот переходим на самый, так сказать, банальный, самый низкий это мы говорили о высших материях, да теперь переходим на банальное вот это трехмерный материальность, это вонючие вот эти вот события. Да?